Евангелие для цыганского барона – книга, написанная как отзыв на многочисленные просьбы тех, кто слышал эту интересную историю, передаваемую в устной форме. Она повествует о борьбе христианина за жизнь любимой дочери цыганского барона, ставшую жертвой шалости, именно выстрела, нарушившего веселую, но пагубную жизнь цыган. Проповедуемое среди них Евангелие возымело наибольшую силу только тогда, когда жертва Христа воспринялась уже на фоне жертвенности христианина ради угасающей жизни черген, звезды барона. Это событие послужило сильным толчком, пробудившим цыган к слушанию живого Евангелия. Содержание рассказа основано на реальном факте, имевшем место на Украине. Однако некоторые имена из различных соображений пришлось изменить. Читатель узнает, многое из жизни и быта цыган – чей своеобразный япос способен вызвать и улыбку, и слезы. Цель книги – побудить молодежь к самоотверженному благовествованию Христа среди тех забытых людей, кто часто, на наш взгляд, не заслуживает благодати Божьей. «Евангелие для цыганского барона» – это первая книга, открывающая серию «Вера в действии», в которую войдут произведения авторов разных стран, запечатливших своеобразные подвиги веры христиан, совершающих благовестие среди народов других национальностей. Цель этой серии – проявить молодежи любовь к погибающим грешникам и показать, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Исаии 52, 7. Эпиграф книги. Слова Христа. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас и возрыдаете. Вынес он ей цыганская пословица. Кон багала заровела, кон кхелела упарела. Что значит, кто поет, заплачет, кто пляшет, упадет. Первое. Солнце уже клонилось к закату. Его красно-оранжевые косые лучи пали на подоконник высокого окна художественной мастерской. Отраженные его белой глянцевой поверхностью, они заиграли радугой на изломах цветных стекол, предназначенных для изготовления витражей в домах, где такая роскошь по карману. Стекло стояло под окном и, в свою очередь, рефлектировало краснотой, на белый матовый гипсовый бюст одного из художников-оформителей этой мастерской – Андрея Голубенко, «святого», как его называли соработники. Это малое произведение искусства было автопортретом, предназначенным только для одной цели – запечатлевая духовный мир изображаемого человека, вместе с тем быть свидетельством возможностей, способностей мастера, вылепившего самого себя – глядя в зеркало и на фотографии. Это было своего рода рекламой для заказчика, говорящей, если я справился с такой трудной задачей, то остальные мне нипочем. В расчет Андрея входило и то, что заказчик всегда мог сравнить живую модель автора с застывшим в гипсе его изображением, что выгодно его выделяло среди других художников и лепщиков мастерской, давая шанс получить самый хороший заказ. Несколько лет этот расчет срабатывал как нельзя лучше. Но теперь, когда прошло полтора десятка лет, автор мог только сказать, «Эту работу я выполнил, когда был еще сравнительно молод, а если бы точным, в год, когда был исключен из Московского архитектурного института». Обычно после такого сообщения следовало повествование, из которого собеседник узнавал, что Андрей был исключен из института как христианин за веру в Бога. Уверовал, он открыто сдал комсомольский билет, заявив при этом, что отныне является последователем Христа, что и послужило поводом гонения со стороны администрации института под давлением КГБ. Закончилась эта история тем, что ректор вызвал Голубенко на ковер в присутствии работника КГБ, сказал. Учитывая, что ты особенно даровитый студент, я даю тебе еще время на раздумие над своим неожиданным шагом. Но только до завтра. В четверг в 10 часов утра ты должен будешь произнести только одно из двух слов – «Институт» или «Бог». И хотя бывшие друзья-сокурсники в тот день допоздна уговаривали его пройти в себя, внутренняя борьба студента-института, а теперь студента Христа, закончилась победой». Самым большим искушением для него были слова Ильи Шифрина, стоявшая утром следующего дня в нескольких метрах от кабинета ректора и говорившего, «Андрей, через несколько минут ты зачеркнешь все усилия прошлой жизни к достижению карьеры архитектора, а вместе с ней и всю будущность своей жизни. Подумай!» Но открывая дверь кабинета ректора, ректора судьи, будущий изнанник слышал только слова того, «За кем он последовал? Что тебе до того? Ты иди за мною». Ректор сдержал свое обещание и, услыхав от Голубенко единственное слово «Бог, мог лишь вынести свой вердикт. Через пятнадцать минут на доске объявлений ты увидишь мой приказ об исключении тебя из института». И действительно, по истечении этого короткого времени Приказ констатировал вопиющее беззаконие воинствующего атеизма того времени сухой и ложной строкой, исключен за действия и поступки порочащее высокое звание советского студента. То была стандартная фраза для всех студентов христиан ⁇ В стране, где как пелась песня, где так вольно дышит человек ⁇ Вернувшись из Москвы в свой родной город, Андрей испытал новые удары, но уже от родных братьев, которые многократно упрекали его за неописуемую глупость, перечеркнувшую все их ожидания и ту финансовую поддержку, которую они изредка оказывали, поддерживая скромный быт студента. Разве ты не мог быть верующим в душе? Что для Бога значит эта маленькая красная книжица?» то есть комсомольский билет? «Что ты из-за нее испортил свою судьбу?» – спрашивали они. «Вы неверно расцениваете мое действие», – отвечал он. «Дело вовсе не в книжице, а в том, что мой Бог желает открытого, искреннего следования за Ним, а не в душе. Благими намерениями людей, верующих в Бога только в душе, услана дорога в ад». Андрей пытался применить себя где-то по родственной специальности, однажды узнав, что требуется в отдел главного архитектора города Орловки помощник, обрадовался, думая, что здесь он применит свои способности. Но из собеседования с архитектором пришел к выводу, что это желание неосуществимо, так как всякий раз, когда он открыто говорил, что послужило причиной его исключения из института, руководитель учреждения, как и в этот раз, разводил руками и говорил, «Я лично не против твоей веры, но меня же заставят твои гонители найти потом способ избавиться от тебя. И что тебе даст, что ты проработаешь два 3 месяца и только новыми записями в трудовой книжке испортишь себе отношения работодателя?» После таких или примерно таких ответов Андрей, в конце концов, Устроился на работу в художественную мастерскую. Но и здесь были свои трудности, так как ему приходилось отказываться от многих заказов из-за их специфических требований. То нужно было писать лозунги, славящие компартию, что противоречило писанию, то портреты членов политбюро или вождя мирового пролетариата. В результате этого он оставался часто без заказа, а следовательно и без зарплаты. К тому же из-за частых штрафов за посещение религиозных собраний Голубенко был язвой для художественного комбината. Неожиданным облегчением в поиске работы стал новый указ, дающий право брать любую работу самостоятельно, проплатив соответствующий процент дохода государству. Это дало Андрею возможность открыть свою мастерскую по оформлению интерьеров различных зданий, в том числе и частных. Наиболее частым заказом была лепнина архитектурных элементов внутреннего убранства помещений. И вот теперь бюст, о котором говорилось ранее, оставался только лишь памятью облика человека на 15 лет моложе того, кто ныне сидел в углу дивана в размышлении, посматривающий на эскиз, укрепленный на доске кульмана, то есть чертежного прибора. Передвигаясь, лучи заходящего солнца как бы умышленно делали сравнение давней копии и нынешнего оригинала. Своим движением они как бы говорили, посмотрите, как время меняет внешний облик человека, накладывая свой отпечаток. И действительно, если раньше Андрей был с пышной, курчавой головой, хотя и с глубокими залысинами, то теперь это был лысый человек, привлекавший к себе разве что темными и умными глазами. Седые остатки бывших кудрей говорили о пережитом. Только брови выдавали, что когда-то у него был черный цвет волос. Они еще сильнее подчеркивали выразительность глаз на фоне седины. Теперь его фигура была несколько сутулой, с приподнятыми плечами и немного сгорбленной спиной. Его руки говорили что они ни камни вгорочали, а привыкли скорее выполнять какой-то легкий, хотя, возможно, и кропотливый труд. Одежда на нем была проста, очевидно, он не придавал ей в жизни особенного значения. Мастерской. Везде, где то только возможно, были книги, названия которых говорили о многосторонних интересах их собирателя, духовная, справочная, научная, по искусству и его всевозможных ремеслах. Обладателя этой библиотеки никак нельзя было назвать усколобым сектантом. Знание Библии и разносторонний опыт жизни Андрея не раз повергал противящихся истине и сильных мира сего в смятение. Слово Божье он любил особенно, часами углубляясь с него, делая всевозможные заметки и никогда не отказывался от проповеди, совершая тот труд с особым наслаждением. Кроме книги всяческих эскизов и чертежей, набросков и зарисовок, мастерскую наполняли различные гипсовые и формопластовые, клеевые и вексинитовые формы, а также обилие самых разнообразных инструментов и приспособлений. Всякий, кто хоть однажды заходил в мастерскую, не мог не прикоснуться к чему-то, вызывавшему интерес или восхищение. Постепенно Андрей привлек в своей мастерской лучшего заказчика. Причиной тому было ее особое отношение к работе, аккуратность исполнения, точные сроки, и особо ну, ценилось его пренебрежительное отношение к спиртному, что редко бывает среди мирских мастеров. И честность, как верующая, которая подкупала заказчика тем, что во время ремонта или художественного оформления интерьера хозяин дома мог оставить без присмотра любые ценности дома, уехав на 2-3 месяца, и более будучи уверенным, что все сохранится в целости и сохранности. Кроме этого, они знали, что из-за всякого человека, взятого им в бригаду, он нес личную ответственность. Сегодня Андрей задержался в мастерской несколько дольше обычного, хотя не было к тому никакой причины. «Пора ехать домой», — подумал он, взглянул на часы. Помолившись на дорогу, он стал выкатывать из коридора велосипед, намереваясь затем замкнуть входную дверь. Как раз в это время к воротам подъехали два легковых автомобиля «Волга» последней модели. Из первой вышел с особо важным видом и надменным взглядом пожилой цыган и его сопровождавшая свита. Из второй буквально высыпались несколько цыганчат и бегом кинулись в мастерскую, как будто бы они были самыми желанными гостями». Андрей крайне был удивлен такому неожиданному визиту, но вдруг они остановились, как копанные от одного окрика пожилого цыгана. — Наш ты! кме! То есть нельзя! ко мне! Безоговорочно они вернулись назад, но стояли на некотором расстоянии, не желая получить подзатыльник. Обращаясь старшему из них, он приказал —— Жа! В машину! То есть иди в машину! Приблизившись к Андрею, он также повелительно и бесцеремонно сказал, «Задержись, хутар будет», то есть разговор, «лаве будешь иметь, много лаве», то есть денег. Цыган, которому свита обращалась не иначе, как баро, это значит барон, говорил тоном, нетерпящим возражений. Художник-оформитель догадался, что это был цыганский барон, все говорило об этом». Присмыкание свиты перед ним, его манера приказывать, его необыкновенно халеная наружность, крайнее излишество драгоценностей на пальцах, на пальцах рук и шеи, широкий браслет червонного золота, усыпанный бриллиантами, и такой же широкий пояс из золота и платины, искуснейшей филигранной работы, роскошная, дорогостоящая одежда. Барон был крайне невысокого роста и необыкновенно тучным. Он напоминал большую бочку, равную высоте и диаметре. Короткие ноги своей кровизной напоминали подкову. Рот, полный золотых зубов, застывал всякий раз в нашме... на смешливом оскале. Ухоженная борода и вычурно закрученные усы, черные как смола, делали его лицо все же интересным». Весь его облик, как бы говорил, мне все позволено. Мое богатство и власть не знают никаких барьеров на пути к достижению любой моей цели. Внимательный взгляд Рома, то есть Цыгана, окинул всю мастерскую, в которую он вошел почти боком. Минуту помолчав, барон обратился к уже вошедшей Свите с вопросом. «Шукир ему живется», то есть «хорошо ему живется». Кто рассмеялся, а кто сдвинул плечи, испытывающе смотрел на художника, стоявшего все еще в молчании, не ожидавшего такого позднего визита незваных гостей. Ты лепку в доме Лаварика делал? – спросил цыган. Да, ответил Андрей. Будешь после воскресенья делать мне в доме все украшения под ключ. Только каждую комнату будешь делать в разных стилях. Одну в ресинансе. Видите, как он исказил это слово. Другую в рококоро вместо рококо. Третью в барако вместо барокко. И несколько комнат в классике. Вся лепка должна быть в позолоте. А сусалку, то есть тончайшие листики золота, я провезу тебе из Москвы. Жить будешь у меня. Кормить буду до отвала. До сентября все должно быть готово. Успеешь? От меня будут хорошие подарки. Тебе, жене, детям. Не успеешь, на том будь здоров. Все это барон выпалил на одном дыхании. Все так же повелительно, громко, эмоционально. Говорят, святой ты в Немеции был. Много красивых домов повидал. Вот и покажи, на что ты способен. У меня должен быть самый лучший дом. Иначе какой я барон? Сам понимаешь, быстрым движением Марц, так звали барона, взял кожаную сумку из рук молодого цыгана и излег большую кипу денег, сколько можно захватить рукой, и, с довольным видом, желая прельстить художника, ударил ими по столу. Здесь 6 тысяч. Можешь не считать. Я человек честный. И это аванс. Андрей впервые видел честного в кавычках цыгана но еще больше был удивлен тому, что барон даже не спросил его, будет ли он брать этот заказ, имеет ли он время и так далее. Бесцеремонно его отношение показывало, что от такого заказчика надо держаться подальше. Как бы раскусив мысли художника, барон, рукой, только что освободившейся от денег, ударил по руке Голубенко. Это символический жест, говорящий, что сделка совершена. Рано бьешь ты по рукам, Марц. Ты даже не спросил, могу ли я взяться за эту работу. Есть ли у меня желание и возможность. Ну, а что до руки, я не цыган, и на меня ваши обычаи не распространяются. Деньги ты, пожалуйста, забери. Я работу еще не делал, и не надо меня покупать. Может быть, после июня я и возьмусь за эту работу, а пока, извини, я не могу. Андрей не ожидал, насколько сильно его отказа шеломит барона. Марц, никогда ни в чем не знавший отказа, побагровел в долю секунды, готовый спустить гром и молнию. Он был унижен перед свитой и теперь, не желая ретироваться, перешел к методу устрашения. «Слушай, ты, плешивый, если тебя не будет в моем доме в понедельник, то во вторник по твоей мастерской будет бегать красный петух». А если мусорам, то есть милиции, пожалуешься, выпустим сироп из макаронин, то есть кров из жил. Вот так-то, и закрепив цыганской клятвой темыре которая значила умереть мне, если я это не сделаю, поспешно удалился к машине, каждый шаг испуская ругань, жестикулируя руками и плюя по сторонам. Волга, как бы поддерживая настроение хозяина, с ревом рванулась из ворот, а из окон второй, пустившийся вдогонку, высунулись цеганята, показывая язык и роги, торчащие пальцы, представленные к голове. Некоторое время Андрей стоял, как ошпаренный. Такого визита он не ожидал. И надо же было задержаться мне, досадовал он сам на себя. Будучи верующим, художник знал, что самый лучший способ погасить плохое настроение – есть молитва. Закрыв дверь изнутри, он встал на колени и сказал Господу без всякого вступления. «Откуда мне это и зачем все это, Боже? Я не понимаю. Сам того не желая, я приобрел врагов. Подскажи, что я должен делать». Обычно Андрей практиковал молитву по принципу «вопрос-ответ». И теперь он ждал, что сам Господь своим словом даст ему вразумительный ответ. Прошло несколько минут абсолютной тишины, и дух его воспринял только одно — «Любите врагов ваших! Благотворите ненавидящим вас!» Он получил рецепт горького лекарства, но знал, что врач не ошибался, врач с большой буквы, хотя натура падшего Адама в нем пыталась противиться. Голубенко поднялся с молитвы, замкнул дверь и только теперь увидел состояние своего велосипеда, оставленного во дворе в момент приезда визитеров». Камеры его были спущены, провод, идущий к фаре, оборванный, а на седло нектот высморкал обильно, не по возрасту, зеленую слизь. Понять было нетрудно. Это месть цыганчат, остававшихся во дворе и слышавших громкий разговор и клятву барона».